развертаясь. Если я выключил меня ворота, то это ворота, а ворота, а не ворота. Жаль, не из него, третий же, вы смешали вас, и раб мадмыдит и яхуна все-таки на напленничевое жило везде но и не пить вот так относится все остается все а на рыдезе начнется жить начните это не пить вы А я вручную умер, вещи веусинарий. А я а лучше слышу, я Я А теперь, не Да, в рук. Ну, в рук. Ну, инул в рук. Ну, в рук. Ну, инул в Ну, в а сбег, не да, И вот мы Он Он... Я Четверо, помните, как я раньше играл четыре этих человека, вот сейчас, а, ваших рыцари, четверо, вас слишком было мало. И раз двое стало. Вот ты бесмертный, ты кто такой вообще? Умерлась, у нас кое-что по поймал происходит. Не важно, что. -то... Твою мать. Дай хрыба на яблоко. Оно лучше, чем остальное, честно. Сирена, у нас сирена, вы понимаете, что вы сделали? Я пошел, мне полеет Найму ли я вас или не найму? Четверон на одного, блин, вы понимаете, что вы сделали? Я, я затащу как-нибудь. Двое, все, минус. А у нас у меня не нужны, но, как вы, блин, вау. не понятно, в районе, поколочная Из за вас, блин. Фуна реально, поколочница, ломается. Дай мне найти выход, не знаю, что будет. Где выход, врыванный? Вы его как это сделали? Где выход? Ой, не пранкуйте. Так, достал мне это все. Помните, как вы не бежали раньше меня? А теперь сражайтесь со мной, я спасу меня. Так, минус, минус, минус. Нет коня, да, говоришь? Забрали моего коня, убили его, как не таким образом. Ну ладно. Первое, я тебя оставляю потому что мне нечего писать. А в начале я покажу ему, он мне родился, наверное, скорее всего, мощную броньку. Я вас сохраню. Просто сердце. Эй, ты! Что, ты вольшь на удар? Да! Эээ, не -э, подходи ко мне, я тебе говорю. Слишком слабо. Ну, смотри, что у меня тут оето? Вау, ты что, такой мощный стал? Да. в общем-то, можно мне тогда алмазную бренком, потому что это будет реально не отменное еще. Вау, ты молодец. Можешь, кстати, совместить это все? Я получу что мощное. Получишь мощное. что-то мощное. Снимаем бронюку. А, я права бронюку. Я наковальник, кстати говоря. У тебя нет наковальника. Творенькие речи, что не хватает, чтобы не один, который сел данный мультфильм. Желаю мне. Подождите Хорошо. Я тебе даю в общем-то, а я одеваю свою я снова мази. Да. Лоп-лоп, да, в принципе. Это не раз пьяный факт. Эээ, бара Бэдварс, что ему и стрелять. Это кое-что не что, никогда не стрелял, сегодня как раз стрельнул попал, Вау, с такой время. Пошли в лоп, потому что он... Не о чем-то пояснить. Пройти, дайте. Нет. что нет. Эй, дайте пройти мне. Не все Дайте, пройти. Что, блин, стоит, блин, передам Дайте пройти мне. Достали, блин, печь нам надо. Ну, Ты у меня уже не ровно, раньше было ровно. Братья.. Скоро, нам, ладно, так. Тих, тих, тих, тих. так.. Вы напали на нас, я помню, помните? Вот и он тебе пришел. хе алмазник, ты не алмазник, ты на, мазник, влажный, на Комер, король? Нет, я не король, я принц, типа похай будет. Тих тих тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, Конечно, вы переборщиваете с этими например, навыками. Ну ладно, в принципе. Жечь, жечь, жечь, не надо всех. Например, знаете, меня... Вот зажали, нормально. Нормально, всех нападайте не на давайте, на все нападайте. В принципе, есть тактика. Подай бы по Как в будущем. Ну, что вы, наверное, бессмертные или Что у нас происходит? Там броня, все стоило. Ммм... Покажу новый приёмчик, хотите? У вас, конечно, приборный, если вы так честно нападаете. Просто все армию, то есть мне будут попроще так нападать на вас, Ваше королевство, да? Я понял. Что мне Что конец, вам Ну, ура, кепку, дупажа. У вас не Я вернусь. Я дошел. Я Что Я дошел. Дуб дошел. Я дошел. Я дошел. Я дошел. Я дошел. Я Я ладно, то уже копсать, А, Йорак, точнее. Ой, взрослый, стрель с ней, Люблов. И травы, не в одном а, и не стреляла, а А, Ну и с ним. С на тупошаговном сэр. Щедри, ура, кого нужно шесть, чтобы и что? Я вот. Ось. Ну, Ну, не делится. не делится, ура. Я, ну, он на Он Эй, не нравится, не нравится, не нравится, не не ну, кто. и не Скарпой, хвостогина, скарпой, ноги. Все вещи сут. Ай, не такая ночь сейчас, просто гроза Он ищет, не, ну я вообще сейчас на работе Работаю таким его способом, хочу, конечно, быть считательным, да Чтение с тобой книги Не, ну я воину хочу, вот что хочу, воину хочу быть Но за воина, блин, мало платят Когда экономика будет расти, когда будут воины нужны Вот тогда, вот выплатили миллионы Миллионы алмазов, вот по-любому платить, Потому что не хватает будет воинов, потому что воины будут теряться Посмотрим Блин, помилуй, заходи к нам. Кстати, сейчас дождь идет и, соответственно, должна расти, пиздец. Если он будет расти, то придется с ним договариваться про то, что он не растет. Окей, давай. Ты что, что вода внизу? А на ринге внизу? Вам что-то мне уже хватит. Конь, да? Вот блин. Отлично. Так, блин, сейчас поговори с ним. Эм, пекарь Смотри, я тут одного чувака нашёл, в общем, коня хотел призвать. У тебя есть верёвка для коня? Просто купил коня, постарался Мы Просто хотим поправить с ним в... в... Ух ты, хорошую, может. На борьбу? Окей, окей, я понял У меня тоже был свой раньше конь, ааа, у тебя был свой раньше Да, ты видел, как бы я его прикормил там а, Подожди, а как это верёвка называется? Ой, стоп, не на фраза, а? Верёвка Катинайте веревку, кстати Спасибо Только верёвка стоит А, для тебя бесплатно, в смысле? Ну хоть там одеваем, лавим, лавим, лавим, это такое. Вообще он щедрый, да, честно, он самый щедрый. Вообще надо же делать. Можно? Ну, да, да. А куда его привязать можно, там? Ну хоть? Эй. Не понял. Так. Если вы договаривались, Куда ко мне. Ну это хорошо. конь, только нужно его кормить. Давай, ты давай. Куда в в -то, я тебе привожу сюда, давай. Подожди там. Подожди там. Подожди там. я хочу Блин, застрянись. Ну, блин, ну так нечестно. Я не хочу бить беззащитного. Ну как хоть берется. Избегать воды. Рыжок, ну, ну, прыгает. Он прыгун какой-то. Да, он прыгает блин, Какой-то прыгунчик, слушай, сказали, цель, там всяко-то Спасибо. Пока уже. О, два маза. Были, ну сынок, а я вспомнили нахуй. честно, наверное. Но я не помню точно. Какие там был. Так, я потерялся. Речка посмотрю все же там смотри. я потерялся по моему речку поможет нам найти в общем то будет тысяча игр по данной игре сдаем там -то нельзя мне да не арбуз нормар ман нужно их поставить ну принципе я затащу одного кстати завалил а потом не завалю Шморчать. эй пацаны шо мне звание дали не поняли все сдавайтесь пошли знаете куда блин Пошел ты вон, а ты что? Давай, давай. Ой, Не-не-не, а Или вы охранники? Ну ладно, ладно. А то они бессмертные какие Все, блин, быстро. уж. А там еще класс. Бизнес будет у нас беда. Тихо, тихо, тихо. Я думаю, он успеет там. Все, все, все, все. Ч ⁇ Ч ⁇ с тобой случилось? Ты же? Да, да, да, да. Слушай. Ой. В общем, там... Вот. сколько я 5 алмазов. Отлично. Фу, что там дрался, да? Да, да, ты дрался, тренировался. Фу, друзья, завтра... Блин, мне кровать желательно купить, да? Потом, как то сделал, завтра мы что-то приобретем у него. Цветочек я, наверное, дома оставлю. Семена возьму там тоже поработаю все такое, как там тайм, я не помню. Ну все, буду пробовать.